Здравствуйте! Это видео о том, как извлечь воск из мискодержателей. Ранее я поставил в морозильную камеру мискодержатель с мисочкой. Вот. Воск замерз и теперь мисочка легко выходит из мискодержателя. Ну, то же самое будет происходить и с остатками воска, которые находятся низкодержателя. Вот. Вот достается легко, что очень удобно.